Ну что ж, пришло время вновь затронуть тему учительства War Thunder. Данная тема мне все больше напоминает Валардеморта от Мира Тундры, имя которого просто нельзя произносить вслух. Не знаю, может быть я такой тугой или... Крупные блогеры имеют каждый по 300 IQ и понимают, что если они будут затрагивать или обсуждать, а еще страшнее, попытаются каким-либо образом дать этой теме огласку с целью хоть как-то улучшить обстановку в рандоме, чем самым могут оклеветать честную и непорочную репутацию разработчиков. Ведь они создали что? Mm, античит, который просто-напросто не пустит нечестного игрока-софтера в игру. И хер с этими сотнями видео на ютубе, где прекрасно видно, что этот самый античит никак вообще не защищает от вообще любого рода софтов. А что же с нашими блогерами, которые могли бы, могли бы, хоть как-то повлиять на эту ситуацию, но как-то что-то никто вообще не чешется. Да, жесткая политика улиток в сторону блогера заставляет их лишний раз задуматься о чем, где, как и в каком тоне они говорят о той или иной теме. Ну или в их контрактах, составленных именно улиткой, просто-напросто прописаны темы, которые нельзя или не рекомендуется упоминать в роликах. В таком случае у меня только один вопрос. Зачем соглашаться сотрудничать на таких условиях, которые вяжут тебя по рукам и ногам? Стоит лишь вспомнить недавнюю ситуацию с тем же мэром, которому просто в какой-то унизительной манере пришлось полировать анус улитки. Но, как я понял, справился мэр на отлично, и сотрудничество с ним все-таки возобновили. Это вкратце о том, насколько же бесхребетным может быть блогер, идущий на поводу у разработчиков. Тоже же ЧСВ, который раньше снимал ролики про читеров, но почему-то неожиданно перестал это делать. Может быть, этому и есть какое-то оправдание, например, самая банальная потеря интереса к съемке такого контента. Хотя... Хотя, эта тема всегда была популярна и интересна в комьюнити любого игрового проекта. Например, в той же Картошке, в КСке, в нашей же Тундрочке, каком-нибудь Майнкрафте и каком-нибудь новеньком даже Валеранте. Видео про читеров это всегда новые просмотры, новые зрители, срачи в комментах и все это в совокупности впоследствии выливается в ту самую нужную активность на канале. И чтобы блогер ютубер просто взял и отказался от всего этого, ну выглядит как минимум странно. Также совсем недавно у него вышел ролик «Главные проблема War Thunder в 2023 году», который я, естественно, рекомендую к просмотру, видос реально вышел годный. Он там рассказал и о проблемах карт, и о убогом матчмейкинге, и о полной рандомности игры, и, естественно, гениальном балансе игры, но ни слова не проронил о читерах. Хотя он, как один из главных рупоров СНГ комьюнити, мог бы хоть немного намекнуть улитке, что пора бы уже в 2023 году сделать хоть в какой-то мере нормальную систему жалоб. Да, она есть в игре, но, во-первых, мало кто знает, где она вообще находится, а во-вторых, вы ее видели. Кто видел, тот поймет о чем я. В общем, замалчивание темы читеров крупными блогерами, как по мне, не только стагнирует влияние на проблему, но и очень сильно отдаляет нас от хотя бы эфемерной надежды на перемены. Сейчас я процедирую одного человека, а вы мне скажете, кого именно. Если молчать, то будет еще хуже. Игру может завернуть куда-то не туда. Действуйте, если любите игру, ведь она делается для вас. Первый, кто угадает, чья это цитата, получит 1000 голды на аккаунт. К тому же, это чисто мое личное наблюдение, я не знаю ни одного канала на ютубе, который бы имел больше 30к подписок и снимал бы такой неудобный контент для улитки. Как говорится, совпадение? не думаю. Но я как пока еще не проданный блогер, прошу участь нехилый такой уровень моих амбиций, Да. Так вот, я как блогер, который пока имеет полную свободу действий, буду этим собственно пользоваться. С тем, что античит не работает, думаю, спорить никто не станет. А кто станет, тот молодец. Но будет глупо отрицать тот факт, что читеров улитка все-таки банит. И как я понимаю, если читера и банят, то банят именно от того, на которого прилетело больше всего жалоб. Естественно, больше всего жалоб прилетает на тех читеров, которые палятся больше других. Но по такому принципу того самого китайца читера из первого моего видео про читеров Должны были забанить вместе с читером из второго моего видео Так как палились они примерно одинаково и видео я про них снял ну, с разницей примерно в неделю А значит что аргумент что улитка до одного из них еще не добралась отпадает Зашел я посмотреть повтору того самого читера китайца который все еще играет И честно говоря ничего здесь не поменялось Все стабильно и видя такое, у меня сразу возник вопрос, а какого хера одного читера забанили, а другого нет? Естественно, я сравнил их профили в игре, и что вы думаете? На забаненном аккаунте нет ни одного топового премтанка, а у китайца, играющего и по сей день, есть просто куча всяких танков и прем самолетов. из чего сам собой напрашивает свой вот что... Капиталистические взгляды разработчиков все-таки имеют больший приоритет, чем то же самое справедливое отношение хотя бы к тем, кто стабильно и ежемесячно донатит в эту игру. Ведь зачем банить читера, который еще внесет в эту игру пару-тройку сотен долларов, если можно подождать, пока он еще раз задонатит, расслабиться, что его очень долго не банят, донатит еще, а после этого, собственно, можно уже от него и избавиться. Или вообще не избавляться. Опять же, это всего лишь мои предположения и гипотезы. Верить в это или нет, решать, конечно же, вам уже самим. Ну и по традиции стоит обратить внимание на одного петушочка, которого я уже мониторю на протяжении двух месяцев. Это не значит, что я ежедневно сижу и смотрю его повторы, а значит лишь то, что читеры, они как как цветы, как букет цветов, как тюльпанчик, которому нужно время, чтобы раскрыться. Ведь как бы они не были хороши в сокрытии своей тайны, когда-то они все-таки ошибаются. Особенно, если ты уже просто какое-то немыслимое время играешь с читами и тебя не банят, сжатая страханус страха читера непринужденно ослабевает, читер ослабляется и начинает делать ошибки. Что с этим игроком, собственно, и произошло. На фоне были вылицезреть моментов, в которых на мой взгляд он спалился, и скажу честно, смотреть и анализировать не один десяток повторов, довольно-таки энергозатратное дело. И по сей причине попрошу вас поставить лайк и подписаться, если еще этого не сделали. А также высказывайте в комментариях свои мысли, свое мнение по вышеупомянутым темам. Всем пока, всем чмоки-чмоки, и как говорится, no homo.